Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайкосики и оставляет свои комментарии, конечно же. Давно, вот мне очень на самом деле нравится, и в принципе я смотрю, что заходят такие видосы, когда делаем какие-то довольно-таки простые блюда, но они получаются на самом деле прям очень прикольные. Вот помните, было видео, мы готовили что-то типа тортильи. Вернее, в тортилье такой вот, типа бутерброда, что ли. Ну, не бутерброд, но такая, в общем, немножко мексиканская, скажем так, кухня. Была остренькая, была вкусненькая. На самом деле, очень классная штука. Можете посмотреть по ссылочке в описании это видео. Напомню так, освежить немножко в памяти. Так вот, к чему я это все. Созрела такая идея сделать несколько видео. Будет... То, что, что можно приготовить из лаваша. Лава... Такие довольно-таки простые рецепты, но я думаю, что они зайдут всем. И причем я даже не думаю, я в принципе уверен на самом деле в этом. И сегодня будет у нас первое видео. И начнем мы с самого такого ножористого блюда. И самого, наверное, такого остренького ножористого Что-то примерно в той же степени, вот как в мексиканской кухне. В общем... Я думаю, что вам это понравится видео, но мне оно точно понравится, особенно когда я буду дегустировать. Ну, это так, немножко лирическое отступление. В общем, мы, наверное, сразу перемещаемся уже непосредственно к самим ингредиентам, что нам потребуется для нашего первого блюда. Остальные два блюда, к сожалению или к счастью, не знаю, но они будут уже не сегодня. Поэтому следите за обновлениями на нашем канале, подписывайтесь на канал. А, не забывайте обязательно про колокольчик, если не хотите пропустить следующее видео. Там будет все тоже очень круто и я думаю, вы удивитесь на самом деле. Поэтому мы переходим к приготовлению первого блюда и начнем с ингредиентов. Куда же мексиканская кухня без оливок, кукурузки. Ну, а дальше уже немножко, в принципе, я думаю, по стандарту. Это у нас фарш, грибы... Ну, конечно же, лучок, куда без него, сыр, ну и всеми наша любимая остринка самая, это халапешко. И какой-нибудь либо кетчуп, либо томатная паста, что вам зайдет. А, еще забыл, у нас будет еще сам халапеньо перчик здесь. Для начала нам нужно подготовить фарш. Посолим его, потом добавим чили перчика немножко. И добавим молотого перца еще. Ну и все, сейчас это хорошенько все перемешаем и фарш пока отставляем в сторонку. Теперь нарежем лучок. У нас одна на такая небольшая луковичка. Нам нужно его нарезать довольно-таки мелко, чтобы он не особо прям чувствовался на зубах и не мешался. Но вкус и аромат лучка, чтобы присутствовал. Мелко его сейчас накрошим и начинаем его обжаривать. Немножко масла. Ого, немножко. Все, высыпаем лучок. Пускай он у нас немного обжарится. А пока нарежем грибочки. Нарезаем грибы. Ну как придется, потому что они у нас все равно ужарятся очень сильно. Так, видите, лучок уже начал золотиться, самое время отправлять сюда фарш. Ну а Теперь обжариваем фарш, сейчас немножко он уже начнет золотиться, поджариваться точнее. И будем добавлять сюда же грибы. Так, видите, сколько у нас тут влаги? Ну, фарш уже практически готов, но воды очень много. И мы прекрасно понимаем, что грибы у нас сейчас выделят не, не меньше воды. Поэтому пока еще фарш не, фарш не совсем готов. Засыпаем туда грибы. И потом нам нужно будет еще выпарить как можно больше этой влаги. Кстати говоря, так как я вам уже сказал, что это будет видео, грубо говоря, из трех серий. Предположите в комментариях, какое, какие еще начинки для лаваша будут в остальных двух сериях. Будет интересно, угадать, ли кто-нибудь или не угадает. Интересно послушать ваше мнение. Может быть, вы вообще предложите какую-нибудь начинку, и довольно-таки интересную, о которой мы почему-то даже и не догадались. Все, теперь тушим грибочки до готовности пока у нас уже фарш вот он готовый пускай стоит остывает надо натереть сыр сыра будет много и это прекрасно потом мы сделаем соус. По сути, это получится что-то типа ленивой, наверное, пиццы. Типа того что-то. Ну, хотя, ну, можно и так, в принципе, да, ее назвать. Довольно-таки интересный, на самом деле, рецепт. А остальные два какие интересные. У -у -у, обязательно подпишитесь. И обязательно не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что там будет очень интересно, очень. И, скорее всего... Очень вкусно. Но это не точно. Не-не-не, это точно. Ты вот этого вот там не начинай, давай. Я понимаю, конечно, что тебе не достанется там ничего, но. Не надо вот это вот сидеть там, рассказывать. Все, друзья, мы уже переходим на финишную прямую. Сейчас нарежем еще помидорку. Она обязана там быть. Кромсаем. Я думаю, нам одной такой вот, средней помидорки схватит с головой туда. Ну что, друзья, теперь приступаем к сборке. Берем так вот, ставим примерно на серединку ножичек ну или ножницами, может быть, даже проще, и разрезаем, разрезаем, разрезаем до конца. Так, понятно. Сразу два не получилось прорезать. Так, оп, И прорезаем до конца. Вот. у нас получается две вот такие классные для пёхи Очередно выкладывать начинку а начинаем мы с основы и это будет не с основы, а с основы это будет кетчуп, ну либо томатная паста, что вам уже там больше нравится в принципе это как почти собирать шаурму Очень похожа по всей видимости. Дальше у нас идет начиночка. Самое наше главное это мясо с грибами. Сейчас сразу же размажем немножко кетчуп то у нас небольшая тут оплошность вышла мне этот оператор немножко отвлек я забыл ну знаете там съемочный процесс там ну плюс там, девушки не девушки ну, сами понимаете в общем мужчины до меня поймут девушки я думаю не заклюют за это Все же мы люди, все мы все понимаем. Хорошенько так размазываем. Можете сделать, если хотите, так называемый кичунес, чтобы вам было, может быть, поприкольнее, может быть, больше вам так нравится. Я сделаю просто с кетчупом. Дальше укладываем помидорки. Теперь у нас пойдет кукурузка. Дальше у нас идут маслинки и халапеньо. И последний ингредиент, но не последний по важности и значимости, это сыр. Сырка добавим так прям хорошечно. И теперь самое главное, это швирача. Ну, ширачи мы нальем только на саму, сам фарш, здесь оставим только, и все. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Теперь мы берем аккуратненько вот эту часть, начинаем с нее, перекладываем сюда. Оп, чуть-чуть придерживаем, ну, чуть-чуть испачкались, но ничего страшного. Придерживаем теперь здесь начинку и заворачиваем уже сюда. Оп. Прекрасно. И теперь закрываем сырком сверху. Оп. Смажем сверху яйцом. сыпьем сверху конжуйка. Ну и все, отправляем в духовку. Ну что, друзья, пришел да момент, будем пробовать. Кстати, хочу вас всех поблагодарить. Мы дошли до такой для нас очень на самом деле важной ступеньки. У нас наконец-таки первая тысяча подписчиков. Можете нас поздравить с этим, на нам лай лайкосик. Вот. Ну и конечно, напишите, пожалуйста, комментарий. Мы очень ценим, что вы нас смотрите, мы стараемся для вас. Спасибо вам еще раз за это все. Но мы будем двигаться дальше, я надеюсь, вы будете с нами смотреть наши видео, не пропускать их, писать комментарии, оставлять лайкосики. Ну, а я, пожалуй, попробую, что у нас получилось. Ух, Ну, выглядит на самом деле очень аппетитно. вкусно, очень вкусно, очень такое оно О, остренькое, хорошо, прям супер. Что сказать тут на самом деле, опять же, все все приготовлено из абсолютно простых ингредиентов, достать их абсолютно не составлять никакой проблемы. Сама готовка тоже занимает на самом деле минимум времени, ну сколько тут все, в общем ну полчаса минут 40 заняло самое долгое это просто обжарить фарш опять же можно фарш заменить уже по вашему желанию можете там на колбасу на балык какой-нибудь да на что угодно на любое мясо там готовое не готовое можете даже у вас остался к примеру если шашлык утречка проснулись такие ай, чтобы чтобы чтобы вариантом сделать шаурму домашнюю либо можно сделать вот такую штуку из того же самого шашлыка ну, а все остальные ингредиенты уже по вашему абсолютно желанию. Это как идея, как заготовка на самом деле. Вот с этими ингредиентами получается прикольно, вкусненько, интересненько. Вот. Ну, не знаю даже, что еще сказать. Но хочу вас еще раз поблагодарить. Всем спасибо, что смотрите нас. Пожелать вам приятного аппетита, если вы сейчас кушаете. Ждите следующее видео из этой серии, из этого мини-сериальчика. Ну и попрощаюсь с вами, просто до новых встреч, всем пока!